Ну че, всем здорово. Uh, меня зовут Плат, мой вы находитесь у меня на канале, я предлагаю вам подписаться, чтобы узнавать новости игрового мира mhm. вовремя. Сегодня вышло обновление uh, Overwatch Halloween, мы получили возможность получить три скина раз в неделю uh, на Красавчика, Баптиста и на сомбру кстати на сомбру скин а, тот который был в прошлом году а, за платный билет на блискон неплохой подгончик честно за всего лишь 9 побед а, который можно сделать за целую неделю то есть нам ну, получишь 100 процентов давайте посмотрим а, что у нас нового вот вы видите скин по погнали вот скин вампир который будет на следующей неделе. Сейчас у нас скин Инферна. Мы получаем его за квесты. Вот есть скин на Луська. Гаргон. Какой-то он такой... все как так с жабой сравнивался. Теперь со змеей, знаете, я со змеей сравнивал бы вдову больше, чем Луська. любителя. На любителя на бабку на анну мумия чем-то напоминает и проскальзывает отголоски фильма мумия наверное из-за внешнего вида да, до Ну скин ничего такой прикольный надеюсь я его получу классный скин на рису реально классный демон а, помните новинство Винстона был в прошлом году М -м, тоже скин только я не уверен что был на хелл назывался он горгулья вот в таком же духе А вдову классный скин уля-ля посмотрите только на эту на этого скорпиона не Рили, рели супер постарались классно Супер сделали. Огонек. Добавили нам скин из э, сюжета с Крысенштейном. Огонек. Огонек. Чернокнижница. Так. У меня боб золотой. Из-за этого все вот так выглядит монстрик такой голем ну и неплохой скин на самуэш довольно таки приятный приятный взгляд да и тут приятно взгляд супер короче и вот охотница на демонов на третью неделю испытаний этот скин мне приглянулся очень сильно в прошлом году. Э -э вот, во внутриигровой подарочный набор Pescon 2018. Добавили эмоцию на Дзена, разминка. Мне кажется, или на Дзена был какой-то еще другой скин. Бедные позы стыковками. Прикольная. Зачарую, а под ведьмочку приходит Классно. Нереви. Кого? Загляни в зеркало. Что слишком резко. Ты уже давно. Ужасающее невежество. Ну зачем пугаешь? пугаешь? Не Прикольная фраза. Зачем пугаешь? умой Это пугает. Не верьте всему, что видите. Между смертью и жизнью слишком большая разница. Не вот граффити пошли на Анну Мумия, вампир. Кстати, в Апексе тоже скин на вампира, на последнего персонажа, который, которого добавили. Совпадение. Не думаю Инферно Горгон Ну то есть с Под скин Граффити сделано Скорпион ничего такой Конфета или жизнь Он вспоминает себя А, он нарисован ребенком В стиле всех остальных персонажей Охотница на демонов Огонек. Классные граффити, мне нравится. У нас вышла соревновательная ликвидация. 2019, 2 Второй сезон. Мы в нее обязательно поиграем. Это просто охуенная анимация лучшего момента матча. за вот эти кадры в игре должен быть рейтинг 21+, плюс прикольно, если бы на еще было в новом так, ну и у меня есть в принципе сейчас два контейнера на Hell давайте их откроем и Посмотрим, что мне выпадет. Ничего хорошего. Ясно, понятно. Такое себе, в этот раз не повезло. Ладно, э -э, мы еще соберем контейнеры и откроем их под конец сезона с чисто пачкой. Получим там монетки, получим дубликаты, за которые купим по ходу скины. Ну Я так подозреваю, но буду надеяться, что на э -э собранные контейнеры я выбью как можно больше скинов реплик и всего остального что вышло новое очень хочу скин на сомбру. а с вами был кровь подписывайтесь ставьте лойсы не пропускайте мои стримы, на котором стримы на которых вот это все происходит то что вы сейчас видите поэтому заходим на twitch делаем follow видим в заходим на стрим пока